Сердечно приветствую всех учеников и всех участников турнира и всех, кто смотрит это видео. Сегодня очень важный урок, потому что наш турнир дошел до очень важной стадии. Это применение разных ускорителей, которое позволяет натренировать навык и в будущем достигать цели гораздо быстрее, проще и выгоднее. И сейчас вы поварили собственном соку и, возможно, обнаружили, что. В одиночку это достаточно сложно, что всегда какие-то препятствия возникают у нас на пути. И сегодня я дам, расскажу о технологии, которую вы можете в турнире именно отработать и убедиться, как вот сейчас уже с новой технологией вы будете овладевать навыком и посмотреть на свои результаты, когда вы внедрите технологию Mastermind. И касаемо... Эту технологию можете потом применять в микрогруппе. Уже дальше по достижению любых целей, потому что у нас есть какой-то в голове некий план, мы считаем, что мы его выполним за определенное время, мы думаем, что все отлично, и хорошо. Но жизнь так устроена, что когда происходит на самом деле какое-то движение, то мы обнаруживаем, что все идет не так, как нам хотелось бы. И встречается на пути какие-то нежданчики, косячки, санкции, кризисы, и хотели как лучше, а получилось не так, как хотели. И как раз Mastermind ⁇ это технология, которая является мощным ускорителем, который мы уже проверили неоднократно, многократно на разных э, целях. Кто-то там худел, кто-то выходил замуж, кто-то зарабатывал деньги, кто-то ускорялся в бизнесе. И за... Эта технология Mastermind дала наибольшее количество результатов, изменений в жизни, чем какой-либо тренинг, даже работа в коучинге. И так как у нас все равно перед нами стоят разные цели, кто-то пришел инвестировать инвестирование ради пассивного дохода, чтобы путешествовать, кому-то нужен дом, кому-то нужно просто устал, надо <свят> перейти на такой счастливый образ жизни, у кого-то здоровье важно, то есть у кого-то дети. У каждого свои цели, ради чего вы пришли, но большинство людей тормозит. Нет времени, нет уверенности, нет денег, когда ты спрашиваешь, вот у тебя есть все, вот у тебя вроде бы есть инструмент, есть уроки, все, рынок работает. Каждый день, почему же ты не создаешь капитал и не живешь на проценты? И вот слышим в ответ, что у меня сейчас нет времени, у меня, я еще не уверен, у меня нет денег. И на самом деле это все иллюзии, которые надо побороть, но в одиночку это сделать достаточно сложно. Поэтому у нас и сейчас есть хорошая возможность, во-первых, узнать, что внутри нам на самом деле не дает получать желаемое и несмотря на те блоки внутри либо программы, которые нам не дают получить желаемое, все-таки получить это, научиться делать так, что несмотря вот на помехи, мы все равно строим свой капитал, он у нас растет. И давайте изучим, а что же на самом деле нам мешает достигать цели. Почему все-таки вроде бы имеем путь, имеем инструменты, но оно вот как-то не клеится, либо клеится не так, как мы хотели. Итак, есть выражение одного из великих людей. Мы много знаем из того, что делать, но мало делаем из того, что знаем, и почему же так устроено, что, несмотря на то, что мы вроде бы имеем все, чтобы делать свою жизнь лучше, а оно как-то не делается, мы так устроены, что внутри нас есть такой механизм, биомеханизм, он на самом деле такой даже напоминает компьютерный механизм, называется сознание, и цель сознания так уж получилось, что мы находимся изначально под управлением сознания, и цель сознания – убедить нас ничего не менять, и направить по ложному пути, лишь бы ничего не менялось. И это не с целью как бы, нам навредить, а потому что сознание, оно э, очень слабое, и чтобы упол... Упол... выполнять функцию управления, ему проще убедить ничего не делать, чтобы не стало хуже. И отсюда... Мы чувствуем, как бы изнутри внутренние голоса или нам кажется, либо внешне на нас валятся различные проблемы. Это все происки сознания, лишь бы ничего не менять. Осрачивание, вируса, осрачивание на потом, различные измы, алкоголизмы, сериалоизмы и любые измы, лишь бы ничего не делать, то есть заниматься какой-то деятельностью, но в результате этой деятельности ничего кардинально не меняется. Наша же задача сделать так, чтобы внутри нас подключилась другая структура, так называемый фатум, либо истинная наша природа, то наше высшее «я» или внутренний потенциал, который как раз и может дать нам все необходимое для достижения нашей цели. И даже если сознание нам говорит, что у нас нет времени, нет денег, у нас нет сил, мы какие-то такие «не такие», у нас ничего не получится. Несмотря на это, внутри нас есть определенная часть нашего я, истинное я, которая, к сожалению, не может мешаться в нашу жизнь без нашего разрешения, но которое может дать нам верное направление для лучшего результата. Сигнализирует оно там через тело, через ощущения. И фатум включается, когда мы делаем. Позволяем. Такой, есть такой момент веры, да, то есть вера это стопроцентное позволение быть результату и постоянное движение к нему. И мы, как хозяева, то есть, фатум выполнить все, что мы захотим, главное это назначить, и назначить результат. И прислушиваться к тому, что возникает внутри нас, куда нас ведет, куда нас движет, и следовать этому пути. Фатум найдет наилучший способ достижения нашей цели. И когда мы загадываем нашу задачу, кто-то может загадать победить в турнире, кто-то может загадать, что к такому-то числу, то есть для Фатума очень важно указать время и результат, что вы хотите получить, как некий список из меню. Вы указываете, вот это мне интересно, вот туда я хочу идти. Но не просто так вы указали это и, дескать, давайте теперь за меня все делай. Нет. Мы указываем тот результат, который мы хотим, не задумываясь пока, как мы этого достигнем, но внутри мы полностью готовы действовать, следовать тому, что подсказывает наша внутренняя природа. Но, конечно же, сознание будет нам давать всякие происки того, что куда, чем бы заняться таким, лишь бы не делать то, что подсказал Фатум. И... Почему важна технология мастер-майнд и группы, это все не просто так, и почему нужен персональный сопровождающий либо контролирующий, чтобы не дать сознанию вас лично убедить чего-то не делать. Стоит оказаться один на один со своими мыслями, все тут же вас хватает э, щупальцами сознания и начинает вас убеждать. Как только вы находитесь в коллективе, как раз и вы понимаете, что в принципе причин-то не действовать нет. И так как у нас цель турнира это все-таки не победить даже, да, то есть, а просто чтобы вы э, поняли, что выделять один даже час в неделю на то, чтобы ваш капитал рос, это в принципе можно. Можно выделять больше, но одного часа в неделю это уже достаточно, чтобы э, войти в позицию, э, выставить ордер автоматически на закрытие этой позиции. То есть все это можно сделать за один час. Все. Купили акцию, ушли, акция выросла, она продалась. Даже на вот это отработать, это может каждый. Но сознание не дает нам это делать. И сознание боится, когда есть коллектив. И поэтому мы работаем в микрогруппах. Так давайте же еще сосредоточимся, почему же важно сейчас не вылететь из турнира, почему важно сейчас максимально подружиться с командой, все это делается для того, чтобы вы могли внутри себя сформировать новую команду субличности, которой вместе вы будете двигаться ко всем своим сферам жизни, и внутри нас есть внутренний ребенок, который чего-то хочет, и внутреннего ребенка важно разжигать, и если что-то непонятно, сознание говорит «О, мне сложно». Вы включаете внутреннего ребенка и говорите, а мне все равно интересно, мне интересно разобраться, мне интересно подружиться, что за люди, мне интересно, что происходит у других в журналах инвестора, мне интересно, кто как справлялся с тем э, трудностями, которые возникли у меня. То есть говорите вот эту фразу, мне интересно, мне интересно, потому что если к процессу подключен ребенок, у вас внутри находятся силы и энергия э, достигать желаемого. Но ребенка может э, зашкалить в плане цели, и внутри есть предприниматель, который, цель предпринимателя, все желания, которые возникают у ребенка, найти на это деньги. И если ребенок и предприниматель работают вместе, слаженно, то предприниматель находит способы заработать деньги. И если внутри также есть субличность коммуникатора, это тот, кто может наладить связи может посоветоваться, спросить, узнать, помочь друг другу, то вот работая в команде вот эти три внутренних субличности, в результате человек становится успешным. И в турнир позволяет вот этих всех трех субличностей включить. Кто-то мы даже слышали, говорил, что как я буду общаться в группе, там никто не общается. но ну, начните первые общаться. То есть смотрите, как действует сознание, да, то есть вот есть микрогруппы, все уже можно на уровне внутреннего ребенка. Ребят, там, чего, у кого происходит? Вот я сейчас туда, я это. Ну, то есть просто начать спрашивать, никто здесь не выгонит никого. Все же интересны, все интересные люди изучают тот же самый материал. Нет, сознание все равно вмешивается и говорит: ну что я буду делать, пусть меня кто-то там внешне подружит. Вот только тогда я начну чем-то заниматься. Это все для того, чтобы как бы понаблюдайте, как внутри сознания не дает вам уже воспользоваться теми ресурсами, энергиями, ценностями, временем, то, чего вам предоставила судьба. И вот тех в жизни, кто развивает только три субличности, становятся успешными людьми, но им катастрофически не хватает времени, потому что все эти три субличности: ребенок, предприниматель, коммуникатор тратят время, и потом его не хватает. И то, что мы делаем в турнире, это самое мощное, что позволяет получать желаемые цели на протяжении всей жизни это включение или рождение внутреннего инвестора внутренний инвестор если у вас включен то это единственный кто из денег может делать время который если работают связки вся эта команда то предприниматель зарабатывает деньги дает их инвестору инвестор грамотно распределяет грамотно инвестирует и в результате формируется капитал, при котором предприниматель может отдохнуть, либо придумать новую идею, у ребенка всегда знает, когда он получит свою лучшую игрушку, коммуникатор расширяет связи. Под вот эту команду мы создаем в ходе турнира, укрепляем ее. И поэтому в добрый путь. И достижение любой цели должно быть в первую очередь связано. То есть если мы цель ставим капитал, то критерии этой цели Достигаем мы ее или нет, то есть, или главное такое, ради зачем же все-таки эта цель, нечто большее, цель достижения цели, это формирование привычки. Поэтому сформировав привычку инвестировать, сформировав привычку регулярно следить за своими финансами, вы станете богатыми, потому что богатый человек – это тот, кто, у кого растет капитал, не тот, кто много зарабатывает. И когда вы научитесь, вот вернемся к этому слайду, зачем же нам нужен как можно быстрее сформировать инвестора, практика показывает, у людей, у кого инвестор работает хорошо, кто умеет инвестировать, предпринимателю легче зарабатывать деньги. Вот это очень важный момент. С этой связкой, вот, да, вот так вот, с перекрестной вот этой связкой проще жить всем. Ребенку интересней, коммуникатору больше связей, предпринимателю легче работать, потому что пострахует инвестор. Инвестору интереснее, потому что он может, скажем так, защитить всю вот эту конструкцию. Поэтому главная привычка, которая на сегодня мы формируем, это привычка инвестировать. И любая привычка секрет любой привычки, это делать регулярно действия. И брать на себя задачу. Делать те действия, которые вы можете делать всегда. То есть, если вы, допустим, почему некоторые соскакивают с пути под названием там стройная фигура, потому что они э, взяли действие, которое на, называется диета, а диета, она не навсегда. Это временно позанимался и бросил. А приживается только та привычка, в которой мы начинаем что-то делать, и это навсегда. Сейчас вы можете взять привычку навсегда увеличивать свой капитал. Это важнейшая привычка вашей жизни, которая спасет все сферы вашей жизни. И турнир является мощным ускорением. Поэтому что-то, возможно, вы перестанете делать, ради того, чтобы сформировать эту привычку. Я сейчас спрашиваю, что вы перестанете делать, чтобы больше времени выделять на инвестирование. Например, вы перестанете больше быть в соцсетях, смотреть телевизор, вместо этого больше будете уделять времени уроку, инвестированию, Перестаньте жаловаться на жизнь, перестанете говорить себе, что у вас нет времени. Что вы будете делать меньше? Например, уделять каким-то вещам, которые можно сейчас отложить, что-то начнете делать чего раньше не делали никогда например ну вот сейчас самое время начать вести журнал инвестора это первая такая сложный такой вроде бы этап да но если вы приучитесь это делать вести журнал инвестора все будет сразу понятно как вас улучшать в плане инвестирования начать делать больше больше общаться с теми кто уже сейчас уже в турнире больше делать сделок если никогда не делали то хоть Можете просто в чате спросить элементарный вопрос, да, то есть что мне сейчас купить, что подскажете. И все это уже будет действие, которое вы уже на пути. Но секрет привычки, что главное для нашего подсознания, вот для нашего фатума, это все время показывать, что мы на пути. И какой, э, удерживать себя на пути. А на пути мы удерживаемся благодаря действиям. Если мы делаем, пусть маленькое, но действие делаем его регулярно, то подсознание удерживает нас на пути, и оно считает, что мы хотим продолжать развиваться в этом отношении, и нам продолжают выделяться ресурсы, время. Отсюда важно обмануть ну, сознание, либо убедить подсознание, что мы не сошли с пути, и мы регулярно делаем какие-то действия в сторону э, создания капитала, в сторону овладения привычкой. И пусть даже этот шаг будет маленьким, простым, но он будет и у нас будет доказательство, что мы это сделали и коллектив поможет вам, скажем так, не сойти с пути, не совершить, не делать ни действия вот так вот, что сделать хоть чуть-чуть. Ну давайте. Если мы знаем, как удваивать капитал, но ну, это вот у меня слайд остался, что даже небольшие действия, это откладывать никакого нет денег 333 рубля в день в течение года, это 10 тысяч в месяц, то у нас накапливается э, 125 тысяч за год. И если мы это удваиваем за 1-2 года, то через 5-8 лет у нас капитал 2 миллиона, и 5% с этого капитала дает 100 тысяч рублей в месяц. ну Согласитесь, ради такого имеет смысл сейчас э, в турнире выделить время, чтобы этот навык был. Как мы это будем делать? итак тех... Можно делать в одиночку. С наставником это можно, но гораздо быстрее мастер-майнда. И что в чем заключается технология? Технология mastermind это способ, когда мы еженедельно встречаемся с группой единомышленников 3-5 человек синхронных по целям. В принципе, это самое сложное найти вот этих синхронных людей и собраться в одном месте. Это самое сложное сделано. Теперь. Заранее мы обговариваем правила встречи с этой группой. Но Обычно правила такие, что мы встречаемся раз в неделю по скайпу, либо вживую, в данном случае мы по скайпу встречаемся, ну либо какой-то другой мессенджер. И технология Майда заключается в следующем, что каждому человеку дается 10 минут, чтобы сказать, что было сделано в течение этой недели, что планируется сделать, что получилось, что не получилось. Дело в том, что когда мы проговариваем группе, наши действия, что получилось, что не получилось, мы не даем нашему сознанию узурпировать эти действия. То есть, что значит узурпировать? Мы вроде что-то делали, а внутри осадочек, что мы ничего не делали, либо сделали все плохо, отвратительно, ничего не получается и лишь бы сойти с пути. Когда же мы проговариваем, мы обнаруживаем, что, э, что нам мешало действиям, как это исправить, как сделать лучше, то есть это 10 минут на каждого, есть ведущие группы. Который четко фиксирует время. И вот 10 минут прошло, то есть он говорит, там 9 минут заканчивается, еще последняя минута, выводы, и кратко с каждого обратная связь. Что еще можно улучшить в действиях, чтобы следующая неделя была результативнее? И вот такое проговаривание и такая обратная связь делает важную вещь. Оно. Вы дает возможность осознать, что вам подсказывает внутри ваше подсознание, оно не дает сойти с пути, оно вас удерживает в потоке, потому что здесь формируется коллективная сила, есть такое коллективное подсознание, коллективный эгрегор, который вас еще поддерживает. И вы вроде бы, может быть, вся неделя быть неудачной, либо вы сделали все действия, которые вас не привели к результату. Но вот это проговаривание и поддержка группы дает вам новые силы, чтобы вернуться на путь и совершить Другие действия, которые даже приблизят вас к результату быстрее, чем вы думали. Соответственно, есть чат поддержки. И здесь я каждого э, рекомендую относиться ну, к своей группе с такой любовью и подкидывать туда травишки поддержки. Э, соответственно, в правилах группы может быть там флудить, не флудить, общаться на посторонние темы, не общаться. Тут как вы пожелаете. И если эта группа продерживается год, а вы можете начать работать с этой группой и потом после турнира продолжить вот эти еженедельные встречи, и если вы в течение недели будете встречаться и анализировать, что вы сделали в плане, ну здесь может быть цель, у нас цель-то одна, да, чтобы в жизни денег было больше, капитал рос, знания и навыки росли, осознание, как, что я сделал правильно как инвестор, что могу сделать еще лучше и если вы таким образом продержитесь год, то все мастер-майды, которые мы проводили, которые исследовали, люди достигали колоссальных результатов. Колоссальных. Это просто э, они обнаруживали, что даже уже первые два месяца дало движение в сторону цели быстрее, чем он там в одиночку, либо через какие-то даже тренинги, вроде бы тоже общение, но он имеет не такую силу, как мастер -майнд. Поэтому сейчас на уровне внутреннего ребенка проявите интерес вот к этой технологии, поддержите участников турнира. То есть, если организатор говорит, что давайте соберемся в такое-то время, ну, поддержите, да, то есть либо хотя бы письменно там сделайте свой отчет, то есть можно письменно отчитывать, но лучше как раз встречаться и вживую проговаривать э -э свои осознания, свои планы, обсуждения. в данном случае у нас обсуждение, в какую компанию лучше вложить, куда лучше выйти, то есть вы можете здесь пообсуждать свои сделки, но э -э просьба организаторам э -э не превращать мастер-майнд в некий треп, в некое э -э такое поучение, в некоторое такое, то, что один гуру и все вещает, то есть в семинар, здесь именно секрет мастер-майда в том, что каждому участнику дается по 10 минут. И это занимает всего встреча час, но вот сохраняя эти правила, как раз это дает силу, чтобы сформировался коллектив, осознание каждому, инсайты, идеи, что можно улучшить и дальше уже можно перенести обсуждение в группу уже письменно, уже обсуждая сделки, ну, либо созвониться уже индивидуально э, по поводу, допустим, анализа журнала, анализа сделок. Э, более того, сейчас в скайпе появилась функция записи группового звонка, то есть, или вообще переговоров, то, что любую встречу можно записывать, нажав на кнопку, у вас автоматически будет запись вашей мастер-группы, где можно прослушать, если кто не был, ну, или прослушать то, что вы сами наговорили, очень mm -hmm. полезно. Также рекомендую э, следовать такой технологии кофе-медитации, мы ее давали в первых уроках, очень сильная технология, когда мы каждый день хвалим себя за то, что я сделал в сторону цели, это письменно, мы благодарим кто нам сегодня помог мысленно, мы радуемся, кому я причинил добро, потому что Майкл Роуч, основатель системы кармический менеджмент, доказал, ну это и жизнь доказывает, чем большего добра ты причиняешь кому-то, тем лучше добро тебе возвращается. То есть хочешь сам стать богатым, хочешь, чтобы тебе деньги липли, помоги стать богатым кому-то другому. То есть и... Самое сложное – найти человека, который хочет стать богатым и которому можно будет помочь. У нас есть такие люди, и вы можете, помогая участникам турнира овладеть лучше знаниями, э, овладеть лучшей системой, победить в турнире, вы обнаружите, что и ваш счет будет расти. Вот удивительные такие моменты. Ну, и мы фиксируем обязательно в чем, что нас сегодня убедило, удивило, вдохновилось, что мы сегодня узнали нового, чтобы мы чтобы опять же не дать сознанию, убедить нас, что мы топчемся на месте, что ничего не происходит, что все происходит медленно. На самом деле все происходит так, как должно происходить. И маленькие шаги не вначале не дают результата, но потом оглядываешься назад и видишь, о, как мощно ты возрос. Итак, заканчиваю. У вас сейчас мощный инструмент Mastermind, который важно внедрить, полюбить. Поэтому поддержите первого м -м, организатора, а первого организатора будет тот, у кого будет больший счет. Давайте такие итоги, схема и цель работы в микрогруппах. Цель – убедиться в эффективности развития с группой. У вас был возможность убедиться, как у вас получается владевать инвестированием в одиночку. Это тяжело, согласен. А теперь вы с группой. Сплотиться, сдружиться, чтобы не дать выпасть из потока. Потому что у нас сейчас правило, если группа теряет больше одного участника турнира, то группа лишается права на приз. То есть вы можете работать с группой, но групповой приз вы не получаете. Поэтому всем участникам турнира максимально важно сконцентрироваться на том, чтобы участники турнира не вылетали. Чтоб не вылететь из турнира, достаточно раз в неделю написать отчет «не выполнял сделок», если вы, например, не выполняли сделок. Не выполнял сделок, это занимает 30 секунд. Если у вас не получается выполнить отчет, то заранее предупредить причину, почему у вас не получается выполнить отчет. То есть отмазки, что нет времени участвовать в турнире, не, не существует. Дальше. Э, страх то, что я могу подвести группу. Здесь не надо бояться, потому что есть опыт. Если вы совершили сделку, э, посоветовались с группой, группа вам порекомендовала, вы совершили сделку и ушли в минус, это ценнейший опыт для всей группы. И коллективно можно принять решение, как выйти из этого минуса. Это тоже необходимый навык, который нужно получить в ходе турнира. И пусть этот приз уйдет какой-то другой группе, но у вас будет ценнейший опыт, как, де как делать не надо. И с точки зрения ценности еще вопрос, что ценнее приз или полученные ошибки. Цель даже турнира – получить как можно больше ошибок, чтобы потом на реальном счете вы э, не… Не допускали этого. Поэтому если вы совершите ошибку в турнире, то это хорошо. Это можно обсудить в микрогруппе. Обсудить, как в следующий раз не попадать. Обсудить, как выйти. Вы можете даже э, на микрогруппу пригласить одного из инструкторов, чтобы э, мы могли эту ситуацию в вашей микрогруппе обсудить. Э, подсказать, как это в жизни можно найти выходы. И тогда у вас будет ценнейший опыт. Уверенность, а соответственно и больше результаты в жизни дальше цель работы микрогруппы помогать в выборе компании точек входа только ну то есть самый такой худший вариант это спросить не знаю во что входить подскажите вот что мне сегодня или на этой неделе купить по какой цене это самое простое но постарайтесь сами сформулировать такой я вот думаю войти в такую-то компанию по такой-то цене кто что думает если я не прав, подскажите мне, в чем не прав. Если я прав, ну, поддержите, да, там одобрите. То есть это э, культура общения в чате. Потому что, к сожалению... Мы сталкиваемся с тем, что чат есть, и можно спрашивать. ну Тоже часть практиков, в которой вы потом окажетесь или уже есть. И можно было спросить, посоветоваться заранее. Нет, вначале в одиночку человек совершил действие, получил какой-то там минус, и только потом посоветовался в чате. Уже понятно, что там вопрос другой, как выйти из минуса. Поэтому не стесняйтесь общаться в чате. Мы здесь все свои. Все мы люди, все мы человеки, все мы... Такие же, как и вы, которые хотим стать богаче и хотим, и нам выгодно помогать другим. То есть, смотрите, мы все прекрасно понимаем кармический менеджмент, и нам выгодно помогать другим. И с радостью поможем. И лидер группы будет меняться, вы можете сами договориться, как меняться. Но будет в данном случае в турнире самое простое, это тот, кто имеет наибольший счет, Скажем так, отмечен духом богатства как избранные, и я считаю, это почетное право э, сделать время, назначить время или обсудить, когда вы соберетесь группы, нажмете коллективный звонок, созвонитесь и наденьте гарнитурки, э, чтобы там не было эхо, и пообщаетесь э, вот по схеме, которую я сказал. То есть, что вы делали на этой неделе, что планируете сделать, и какие идеи вам пришли, и получить кратко, там, очень кратко по там. 30 секунд от каждого некой обратной связи согласно той ситуации, которая возникла. Ну и лучше группа, как я говорю, получит награду, остальные получат не менее ценные друзей и опыт. Потому что жизнь не просто так с нас сводит, и кто знает, да, через какое-то время можем вместе и путешествовать, и другие какие-то проекты узнавать. Поэтому, если вы в группе еще не написали, чем вы занимаетесь, чем вы можете быть полезным, обязательно это сделайте. Потому что у нас очень много уникальных личностей и интересных личностей. И если жизнь дает возможность дружиться с единомышленниками, то лучше это сделать. Ну что, давайте вперед к обсуждению! Хотя бы микро первый шаг это напишите, каких позициях вы находитесь, какие компании рассматриваете, какие точки входа вы видите. Хотя бы вот это начните обсуждать в чате. Напишите, если вы не написали о себе, кто вы, где живете, чем занимаетесь. И лидер группы, если нужны какие-то личные помощи, рекомендации, обращайтесь. Мы скажем, как организовать вот эту встречу, как организовать группу. И вы, главное, начните делать. Потом всегда можно улучшить. Ну что, вам успехов в турнире, вперед! Дальше будут еще уроки, кое-какие по ходу технологии, которые я вам буду давать, которые ускоряют цели, настраивают ваше подсознание на результат. И это все вы можете отработать в турнире. Всего доброго!